Почему некоторые тексты взрываются у нас в голове? В чем секрет? Как адаптировать проверенные временем эффективные заголовки к своему продающему письму? Как вдохновиться? Вот несколько примеров. Вы говорите по-английски с ошибками? Девчонки, кто хочет жить красиво? Почему некоторые продукты взрываются в вашем желудке? Как я улучшил память за один вечер? Они думали, я сошел с ума потому что я отправлял живых морских лобстеров за 3000 километров от океана. Заметьте, это очень яркие, привлекательные заголовки. Они вызывают любопытство. Как написать письмо с хорошим продающим заголовком? Что должно быть в начале? Что должно быть в конце? Как закрыть возражение прямо в письме, чтобы читатель понял, насколько важной информацией вы обладаете? Обо всем об этом вы узнаете на вебинаре 4 декабря, 19 часов по московскому времени. Адрес вот здесь.